Привет, давайте поговорим о том, как давать негативную обратную связь, как критиковать людей так, чтобы это приносило пользу и не разрушало отношения. Понятно, что это важная часть, например, в управленческой деятельности, и для начинающих, и даже для опытных руководителей это часто является затруднением. Потому что кому-то неприятно критиковать других людей, неприятно быть в такой негативной роли. Кому-то просто понятно, что если их критиковать слишком жестко, то это не дает результатов. Если вы обучаете людей, если вы ведете индивидуальные занятия, или онлайн-курсы, или живые курсы, вам тоже приходится давать обратную связь. Если у вас есть дети или какие-то коллеги, люди, с которыми вы вместе делаете какую-то работу, нам приходится давать негативную обратную связь и объяснять людям, что было сделано неправильно, и исправлять их поведение. Но давайте скажем честно, никто не любит слышать критику в свой адрес. Вот вы в свой адрес критику слышать не любите. В каждый момент, когда вы понимаете, что вас сейчас будут критиковать, вы начинаете внутренне готовиться и защищаться. Как говорят, когда гордость встречается с памятью, память уступает. И мы предпочитаем даже забыть эти неприятные моменты, когда кто-то нас критиковал. Именно поэтому критика потом может не сработать, если мы начинаем ее фильтровать, класть в папку спам, защищаться. Как сделать так, чтобы ваши сообщения доходили до людей, не обижали их и при этом были услышаны и изменили их поведение? Есть пять простых но очень контринтуитивных правил. Что значит контринтуитивных? Значит, сначала вам они не покажутся разумными, сначала они могут не показаться вам подходящими, возникнет внутренняя идея поспорить, как-то поаргументировать и поискать альтернативы. Я вас уверяю, если вы в течение пары-тройки недель поотрабатываете каждый из этих элементов, а потом объедините их в единую систему из пяти пунктов, то следующие несколько месяцев вы увидите чудесные изменения. Люди будут лучше вас слышать и станут чувствительнее к самым нежным сигналам с вашей стороны. Итак, первое правило. Первое правило касается вашего настроения, вашего состояния и тональности голоса, которым вы разговариваете с человеком. Нужно критиковать только когда вы спокойны. Потому что, когда вы волнуетесь, ваш голос начинает звучать таким образом, что другим человеком это может читаться как агрессия. И его бессознательные, старые части его мозга, которые отвечают за выживание, за доминирование, которые достались ему от млекопитающих, включают сторожевые системы и говорят «на меня нападают». И он ничего не может с собой поделать. Он переходит из человеческого состояния в состояние животного, которое гоняют в угол. Поэтому первое и самое важное правило — когда вы критикуете, критикуйте, пожалуйста, спокойно. Убедитесь, что вы уже успокоились и пережили ситуацию. Второе. Сделайте свой голос максимально нежным, спокойным и контролируйте его тональность, потому что именно тональность нашего голоса вызывает эмоциональную реакцию другого человека. Обычное здесь возражение, что хочется сделать это по горячим следам, пока человек не забыл, пока вы не забыли, это иллюзия и это самооправдание. Гораздо важнее, чтобы вы были спокойны, тогда другой человек сможет воспринять и сможет отреагировать. Первое правило – спокойно и хорошим нежным голосом. Второе правило – лично критикуйте только один на один. Потому что, когда мы критикуем человека, для него это в любом случае, насколько нежно бы вы это ни делали, это потеря престижа, это потеря его э, собственного самоуважения или хотя бы возможность такая. Если мы критикуем человека в присутствии других, мы делаем несколько неприятных вещей. Во-первых, мы настораживаем его, вот эту животную систему, которая отмечает, как он здесь в коллективе, уважают его или нет. Во-вторых, мы, правда, можем снизить его уважение в коллективе. В-третьих, каждый, кто присутствует и наблюдает за этим, становится очень настороженным и начинает опасаться, что с ним может произойти то же самое. Один на один, только персонально. Третье правило. Критикуйте только поведение. Очень опасно, если человек подумает, что мы критикуем его личность. Указывайте на действия, которые он сделал, и обозначайте, что в них неправильно. И четвертое связано с этим пунктом. Дайте ему возможный сценарий, шаблон, покажите, как это можно было сделать иначе. Если мы не можем показать ему, то нам нужно найти кого-то и показать пример, если мы не являемся в этом специалистами. Но это очень важная часть для того, чтобы иметь право критиковать нам нужно иметь возможность показать вариант хорошего исполнения. Ну и, наконец, пятое. Это правило соотношения позитивных сигналов и негативной критики. Вы знаете, что у нас в мозгах в пять раз сильнее реагирует на неприятные события. Если кто-то не пожал вам руку, отвернулся, когда вы подали ему руку, это может быть неприятно. И следующий человек, который тепло пожмет вам руку и будет рад вам, не сможет нейтрализовать этого. Нам нужно будет несколько таких людей для того, чтобы прийти в себя и успокоиться. Точно так же с критикой. Одна критика стоит как минимум пяти комплиментов. Это означает, что если вы хотите вести позитивный баланс во взаимоотношениях и иметь право с точки зрения бессознательного и эмоций человека давать ему негативные сигналы, вам нужно поддерживать соотношение 5 к 1, 8 к 1, так чтобы ваше общение в основном было позитивным и приятным для человека. Если он накосячил, это означает, что все-таки вокруг этого было много всего, что было сделано хорошо. И это нельзя сделать уже в моменте. Это привычка, которая нужно создать до того, как вы будете критиковать. И это правило, которого нужно придерживаться постоянно. Как можно больше искренне научите себя замечать, что классного сделал человек, когда он вложился, что он сделал нового, какие у него успехи. И давайте ему много позитивной обратной связи. Искренний, личный и очень конкретный. Можно сказать, что надо научиться делать комплименты и привыкнуть к этому. Многие руководители говорят, я боюсь перехвалить. Этого не происходит обычно, потому что всегда найдется что-то, если человек занимается новыми вещами, что вызовет в итоге критику. Но здесь самая важная штука, что именно это пятое правило создает с его стороны чувствительность и возможность откликнуться. И самое главное, желание откликнуться, потому что на негативную обратную связь, потому что в этом случае он понимает, что можно исправить и можно превратить эту штуку в позитивную. Если вы не даете комплиментов, если вы руководитель, который видит только ошибки, вы теряете право критиковать, и человек вырабатывает к вам иммунитет и перестает реагировать на вашу негативную обратную связь. Тоже касается родителей, учителей, преподавателей и всех остальных, кто вынужден давать негативную обратную связь. Тренируйтесь, пишите мне о ваших успехах.